Эго растет и укрепляется. Вы приобщились к какой-то религиозной организации, и у вас рождается неуловимое гордое. Вы чувствуете себя исключительно, право, избранно. Вы осуждаете тех, кто не принимает ваши догмы и не выполняет рекламы вашей церкви. Вы называете их неверными, бережниками, сектантами, язычниками и считаете, что они непременно окажутся в воду. Ваше расширенные эго удовлетворено. Но кого вы всем этим обманываете?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 лишь уволожение своего. Все это зло. Зло означает использование и расход своей энергии для управления другим. И тот, кто пытается подавлять других, любым способом постарается сделать из вас раба. Но те, кто уже стал сам себе хозяином, помогут вам стать своим собственным лабикой, и они будут любыми способами стараться устранить свое влияние. У жаждущих подавлять других манипулировать другими глаза напряжены, злые.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 ум всегда подготавливает противоположно. Куда бы вы ни гремились, вы движетесь также и к противоположному. Когда вы любите кого-нибудь, вы накапливаете эмоции для того, чтобы его ненавидеть. Любящие друг друга ссорится и воюют. Современные исследователи утверждают, что так называемая любовь — это отношение близкой интимной вражды. Когда вы стоите посередине, вы не набираете никакой нарции. И в этом красота. Человек, не эмоции может быть свободным, покой, он может видеть реальность. Когда останавливается ум, останавливается время. Когда застывает маятник, встают и часы. Время порождено движением ума. Когда ум подвижен, как вы можете почувствовать время? Ученые, посвященные, сходятся во мне. Движение порождает умное время. Если вы не двигаетесь, время пропадает, появляется вечность.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 Он ничего не боится, не боится даже того, что может плохо выглядеть в глаза других. Если вы по-настоящему мудрые, вам нет смысла в том, чтобы искать кого-нибудь, и показать свою мудрость. Что бы ни происходило, он понимает это. Воложенство его не тревожит. Ощущение своей неполноценности порождает амбиции, эпатаж, чистолюбие и претенциозность. Если вы ощущаете себя безобразным, то вы пытаетесь выглядеть красивым. Если вы красивые, то и усилий ни к чему.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 Представьте, что на Земле никого нет, и вы один. С кем вы будете себя? Нет меньших и нет высших. Вы просто есть, уникальный, единственные в своем роде. Сравнивая вы упускаете главные, и тогда вы вечно будете обрядываться на других. Нет двух одинаковых людей. Каждый уникальный. И каждый высший — превосходящий. Вы превосходящий, поскольку вы не можете быть никаким другим. Состояние превосходства — ваше естественное состояние. Дерево выше, река это выше, солнце это выше. Все существование божественно. Так что же может быть неполноценно, второстепенно? Все это Бог, проявляющий себя миродный способ. Он стал камнем, травой, птицей, вами. Существует только Бог, поэтому сравнение невозможно. Бог выше, но не относительно человек, а потому что есть только Бог, и значит никакой неполноценности быть не может. В реальности нет амбиций, нет чистоты. вам нечего доказывать. Вы уже провозглашены выше. Само ваше бытие есть доказательство. Вы есть, и этого достаточно. Но люди сравнивают, сравнивают, сравнивают. Они даже религию превращают в политику. Я самый преданный Бог. Нет, религии лучше католичества. Моя вера самая истина. Сколько сил вы тратите на выяснение вашей ценности, на польские доказательства того, что вы выше других? Вы не знаете, кто вы. Если вы знаете, то проблема нет. Вы уже выше. Все выше.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 Извинение — это трюк, чтобы нарвать конфликт. Извиняясь, на как бы говорим, что не ответственны. Мы говорим в переполненном автобусе «простите, я вам наступил на углу, но здесь только народ». Любовь всегда несет ответственность, полно ли тут народу или нет, потому что любовь всегда сознательная и чутка. Вы не можете свалить всю вину на ситуацию. Вы ответственны. Извинение и объяснение — это способ перекладывания ответственности на кого-нибудь другого. Духовность — это принятие всей ответственности на себя. Чем больше вы ответственны, тем больше осознанности возникает в этой. А если вы чувствуете, что на вас не лежит никакой ответственности, то вы зацените нас совсем. Это произошло на всех уровнях взаимоотношений в обществе. Пробужденный человек считает себя ответственным за все. Если кто-то если где-то воюет, то я несу за это ответственность. Я здесь, и я не могу свалить ему на общество. И еще, когда вы чувствуете, что вы ответственны, внезапно вы становитесь бдительны, сознательным. Ответственность проникает в ваше сердце и побуждает вас осознанность. «Не общество, не судьба, не сатана, а я ответственен за все происходящее». Объяснения всевозможные истории всегда вманчивы. Они кажутся логичными, но они фальшивые. Вы найдете объяснение, когда вам надо что-то скрыть, и это факт, Понаблюдайте за своей жизнью. Правда не нуждается в объяснении. Чем больше вы лжете, тем больше нужны объяснения. Ложь порождает объяснение.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 А из их общественного мнения вы создаете его образ, Этот образ эго, он не является вашим настоящим «Я». Он отражен на великолепии, не ваше собственное. Он соткан из мнений окружающих. Лицемер всегда боится людей, и не забрать все взятое И «Я» — это всего лишь «Я», позаимствованное у других. Если вы боитесь других, то вы раб, плани молодых. Эго зависит от других, от общественного мнения. «Я» — это ваша подлинная суть. Она не заимствована, она ваша.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 Жизнь смеется вечно. Философ серьезен, потому что считает жизнь головоломкой. Он трудится, горпит для разгадки и становится все более серьезным, и жизнь уходит из него. Она там может найти объяснение только толку, а не живому человеку. Вы можете исследовать в лаборатории клетку, кровь, цветок, но у них уже не будет той жизни. У поэтов подход иной — не через препарирование, но через любовь, не через обрывание цветов с деревья, а через слияние с цветком, пребывание с ним в глубокой деревьей нести и участие, событий. Все, что поддается осмыслению, неживое. Мысли не дело со смертью, с мертвыми предметами. Ищите не объяснения теории, а переживания и ощущений жизни. Враг относится к вам как к объекту. Любимый не смотрит на вас как на объект. Он сливается с вами, питает. У него нет объяснений, у него есть переживания. Чувство передает существованию другую размерность, дополнительное измерение, измерение живого.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 Искатель истины не таскает с собой тяжелый мешок теории. Он открыт восприимчив. Он может слушать и слышать. Как может мусульманин, индоса и христианин слушать? Они ничего не слышат. Они уже знают истину. Они закрыли свои двери для новых игров, для новых рассветов, нового пробуждения. Они считают, что уже достигли цели. И они могут дебатировать, но вступать в диалог не способны. Их дебаты перерастают в конфликт, и они во всем противопоставляют себя другому. В подобных дебатах и спорах вы можете доказывать что угодно, хотя и ничего не сможете доказать. Вы можете заглушить, подавить, осмеять другого, но никогда не сможете передать ощущение, музыку истину. Это просто война, где вы стверяете слова. В дружбе, в любви важен другой. Другой обладает присущей ему ценностью, другой ценен сам по себе, является самоцелью, вы не пытаетесь его обратить. Сама попытка обратить человека глупа. Человек — это не вещь.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 просто терпимость. Ураги почти всегда бывают неудачны, потому что супружество подразумевает торжество совместной жизни. Это огромная эволюция в жизни, праздник совместного бытия, торжество жизни вместе. внешних их былое, внутренне они едины. Это редкая удача — повстречать своего супруга. Люди живут вместе просто из-за того, что могут вынести одиночество. Жить одному скучно, неудобно, неэкономично. Люди не могут жить одни, и поэтому они живут вместе. Иными словами, причины, повождающие к супружеской жизни, носят негативный характер, а поэтому брак существует как институт эксплуатации, а не как событие. В ваших браках нет совместной жизни, а есть совместное проживание. Познавший совместную жизнь, познал божественную. Тому, кто действительно соединен, действительно женат, — ведомо божественно, ибо любовь — это величайшая врата. Когда смотришь вокруг, то хочется спросить, где зрелые люди?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 Ни пищи, ни комфорт, ни богатство. Как бы вы ни жили, для смерти не имеет значения. Она все уравнена. В жизни невозможно равенство. В смерти невозможно неравенство. И знаете, смерть возможна в следующий же момент. Она возможна в любой момент. Приблизьте ее, чтобы он мог воспринять ее. И само замешательство в ума, постельность матери и смерти, поможет вам войти в Во-вторых, смысл. Представьте, что вы имеете все, что хотите в этом мире. Что дальше?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 Оно всегда радуется любой возможности вдоволь тени, понаблюдайте. Даже простое непроизнесение слова «нет» делает вас все более и более чутким. Даже если вы поставлены перед необходимостью сказать «нет», скажите его так, чтобы оно приняло позитивный оттенок, меняло аромат «да». Эти два слова, да и «нет», очень могущественные. Они меняют все ваше бытие. И это не просто слова, это ваша позиция, ваш путь, ваш стиль жизни. Человек «нет» становится все больше печальным, подавленным, Жизнь больше не случится в его дверь. Он насаждает сорняки и тернии, говоря «нет». куринация «нет» — это сказать «нет» Богу. Говорящий «нет» — это атеист. Сказать «да» жизни — вот что означает атеизм? открыть все свои двери, общаться, быть доступным. Скажите «да» и вы почувствуете, как вас отворяются все ставы. С «да» вы создаете открытость. Утром пусть ваш язык, ум и ваше тело повторяет «да». Говорите «да» везде. Пусть вас окружает аура «да».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 возникает необусловленная любовь. Если вы смотрите на человека без рассуждения и обсуждения, красив он или нет, хороший или плох, грешный или святой, когда вы не судите, а просто смотрите в глаза без обсуждения, внезапно возникает слияние «мы», и это слияние прекрасно. Когда вы не судите, для вас открывается бытие, вас приглашает бытие. Когда вы смотрите на цветок и не судите, он открывает свое сердце. Суждение критик, в суждении нет любви. Не судите, и камни станут живыми для вас. Но если вы судите, то живые люди превратятся в камни. Осуждение очень легко для ума. Проще всего на свете сказать «я прав, а это не я». И это чувство своей правоты заставляет нас судить. Не судите. Миллионы людей не услышали Иисуса, не услышали Будды, не услышали Божественное, открывающихся через звезды береги любви. не услышали только из-за своих суждений. Не судите, и вам откроется сущий.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 Нет. Бог это сама творческая сила. Поэтому мы каждый момент находимся в творении. Вы сотворяетесь каждое каждым мгновением. Каждое мгновение в глубоком общении с Божественным, с источником творения. Откройтесь в переживании о всех вселенных. И к вам вскоре придет другое ощущение всего существования вокруг вас. Вещественность исчезнет, будет только от бытие, лишь волны, вибрации. Когда это случится, вы познаете, что есть Бог.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 Поэтому ваше решение всегда направлено против какой-то вашей части. Просветленное бытие никогда не раскаивается. Просветленный никогда не смотрит назад. Позади ни на что смотреть. Все, что делается, делается со всей его целостностью. Просветленный никогда не умирает, он никогда не решает. Это не означает, что он не решительный. Он абсолютно решительный, но он никогда не решает. Глупый ему решает, просветленный ум и просто действует. И чем более посредственным тем больше усилий затрачивается на решение.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 Когда вы спите ощущениями, вы снова сливаетесь со Вселенной. Поэтому так много блаженства во сне. Утром вы чувствуете себя освеженным, обновленным, снова живым. Что происходит во время глубокого сна? Вы теряете свое эго. Вы теряете себя. Вы соединяетесь со Вселенной. Это возвращение к объединение со Вселенной, и оно приносит ощущение свежести, обновления, отдыха. Все страдания исчезли. Исчезли конфликты, беспокойства, возмущения.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 И тогда любовь не закончится разочарованием. И тогда любовь ваша не будет временем и тюрьмой для другого. И никому не придется подлаживаться под ваши мечты и быть экраном для ваших проекции. Не изменять, а принимать. Один софийский мистинг говорил, в молодости основой всех моих молитв было следующий: Даруй мне силу, Господь, чтобы я мог изменить этот мир. Мне все казалось неверно. Я был революционером и хотел изменить все в мире. Когда я стал взрослее, я стал молиться так. Я хотел слишком много. прошла почти половина моей жизни, а я не изменил ни одного человека. Поэтому я сказал Богу, достаточно ли моей семьи? Позволь мне изменить мою семью. Но когда я состарился, я осознал, что даже семья это слишком много. И кто я такой, чтобы их изменить лучше. Тогда я понял, что если бы я смог изменить себя, этого было бы достаточно, более чем достаточно. И я взмолился к Богу. Теперь я пришел к правильному решению: Позволь мне изменить хотя бы себя. Бог ответил: Теперь уже не осталось времени. Ты должен был попросить этого вначале. Тогда была возможность. Каждый просит об этом в конце.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 В тот момент, когда приходит интерпретация, зеркало теряет способность отражать. Оно замутняется, покрывается пылью. Теперь оно заполняется мнением. Множество фрагментов, разделения, сравнения, воцаряется расщепление. Когда сознание разделено теряет свою зеркальность, то оно становится умом. Ум — это разбитое зеркало. Если вы прекратите делать различия, убирать, ум снова станет зеркалом, чистым сознанием.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 Все осталось тем же самым. Сознание никогда не меняется. Если вы посмотрите внутрь, вы будете удивлены, вы не сможете ощутить, насколько вы стары, ибо для сознания нет возраста. Возраст относится к телу, к колочке. Ваша реальность вне возраста. Она никогда не рождалась в нем. Если вы в центре этого вечного, неизменного, неподвижного абсолюта, то ваше качество не меняется. Тогда вы станете зеркалом, и в этом зеркале отражается реальность. И если вы гоняетесь за внешними проявлениями,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 Посетите рядом с умирающим и понаблюдайте, что происходит с вашим умом. Вы будете удивлены. Неожиданно у вас завертелись мысли, которых никогда не было, которые неизвестного. Человек умирает, и он разбрасывает свои мысли повсюду вокруг, как умирающее дерево разбрасывает свои семена. Оно должно разбросать семена, чтобы взошли другие деревья. Никогда не подходите близко к умирающему человеку, если его не сознательный, ибо тогда смерть повлияет на вас. И больше того, никогда не будьте рядом с человеком, где вы чувствуете уныние и неудачу. Если вы не сознаете, будьте бдительны. Затем посмотрите, как мысли входят в ваш как вы отождествляетесь и становитесь единственной. Они движутся так быстро, их скорость так велика. Нет ничего более быстрого, чем мысли. И за большой скоростью вы не можете увидеть две мысли рождения. Но если вы замедляете все процессы в теле, дыхание и поиск, вы расслабляетесь, и мысли тоже замедляются. Вот почему в глубоком сне мысли останавливаются. Человек так замедлен, а мысль так быстро, они не могут соединиться.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 Он проявляет столько же забот и крылья бабочки, сколько их к созданию Вселенной. Целое полно любви. Если вы хотите слиться с целым, вы должны любить. Безразличие — это медленное самоубийство. любите глубоко. Настолько глубоко, чтобы вы совершенно исчезли в этой любви, чтобы вы стали сконденсированной творческой энергией. Только так вы встретите Бог. вот творчество есть молитва, медитация и жизнь. Поэтому не пугайтесь жизнью, не закрывайтесь безразличием. Безразличие лишит вас чувственность.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 Я всегда принимаю от хозяина, и никогда от Император, гулявший в то время в саду, услышал это и подошел посмотреть на нищего, удивленный тем, что нищий стоит условий. И он увидел человека в изодранной одежде, но излучавшего вокруг себя царское благородство. Император спросил, «Почему ты стоишь условий? Нищий ответил, «Потому что услуги сами нищие, а я не хочу быть невежливым к тому же. Только хозяин может подать. Что могут подать слуги?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 У вас больше нет, но вы стали целым. Если вы есть, вы останетесь нищим. Если вас нет, вы становитесь императором. Потеряв себя, вы обретаете целым. На самом деле вы ничего не теряете, кроме вашего несчастья, раздражения и тревоги. Что у вас есть, чтобы потерять? Вам нечего терять. Только ваши страдания, ваше рабство. Какой реки путь просветления? Этот великий путь просветления — ваша природа. Вы уже и есть это. Вот почему это не цель. Это не в будущем. Вы всегда были в этом. Вы уже в цели. Вы существуете в цели. Вы не можете существовать в ней ее. Нет возможности из нее выйти. Куда бы вы ни пошли, вы будете нести в себе просветление. Это присущий вам природа. Она неотделима от вас, ее не надо где-то искать. Ищите и упустите. Не ищите, просто будьте.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 открыто внутри вас. Таков великий путь просветления.